А Вечкутов вторит ему огонь, который не смог разжечь пламя революции. Ну, как же не смог? Ну вот оно горит. Вы Даже вы, даже вы, Николай Вичкутов, никакого отношения к революции не имеющий человек, да, и никогда не будущий иметь, вы повторяете эти слова: пламя революции значит, разжег, в том числе и вас. Вы даже вы просто сами не видите, как вы переносите это пламя революции. Сюда, разносите его и кричите. Мальцев не смог сделать революции, так это и была революция, да, вот в вашем отношении она состоялась, потому что вы уже говорите, где моя революция, так вы же о ней не думали, это он думал, это, это он придумал, что вам нужна революция и оказался прав, поэтому, ну, как бы здесь, что же его критиковать-то? Иван Иванов, «Какое счастье, что есть Эдик наш современник, ты и вправду гений». Ну, я говорю, я понимаю, что это глупо звучит, да, и э, напыщено СВЧ, э, ЧСВ, да, ЧСВ. Ну, вот так оно происходит. Если вы, допустим, понимали на самом деле, что вот вы сидите там, скажем, с Леонардо да Винчи, он сейчас что-то рисует там, да, вы говорите, что ты там рисуешь? Да, там одну бабу. Голую? Нет. Ну, она просто сидит. А, ну ладно. И вот если бы вам, сказать, ну вот сейчас вас на машине время туда перенести, да, одеть в, эту, в хламиду, да, и там посадить в качестве подмастерья рядом, и сказать, вот смотри, да Винчи. Вы бы сказали, ебать, да Винчи. Ну, какое у вас было чувство? Ну так вот, оно теоретически хоть немножко должно быть такое же сейчас. Но у вас его нет, потому что нет этого времени, нету, оно там. Вам просто сейчас машина времени предлагается вот здесь поприсутствовать. Более того, если вы на машине туда соскочили, посмотрели, заглянули, вам это не прибавило. А здесь-то вам прибавляет. Николай вичкутов уже вошел в эту самую, в, в вечность. И, естественно, не со своей теорией того, что Эдик не читал Ницше, хотя как мем. А что ж скажет. А потом вдруг вот ваша версия пробьется, наверх, какой-нибудь исследователь начнет что-нибудь доказывать, передоказывать, напишет 22 диссертации, что Плутон не планета, нихуя, и докажет, что действительно не читал Эдик Ницше. Ну, как-то по косвенным сведениям, да, по косвенным данным разведки, вот по выводам его современника и главного оппонента Николая Вичкутова, вот. Ну да, в общем-то, единственного. Вот, и, соответственно, тогда, что мне от этого станет хуже там в будущем, вернее, моей информе, да, вот этой, которой Ленин жив, Ленин жил. Да нет, наоборот скажут, он и ницши даже не читал, но это не помешало ему стать гением, в отличие от э, Сальери, да, но это тоже хорошая штука, это вам собственно везет, вам везет, вы Сальери, кому-то и это вот не достанется.